Гарантированный способ решить вопрос, где брать людей в бизнес. И в этом видео будет офигенная история и искренне без прикрас. Возможно, кто-то увидит себя, так что досмотрите это видео до конца. И обязательно подпишитесь. Меня зовут Надежда Шадрухина. Я практик продвижения бизнеса в интернете. Автор экспресс-курса «Клиенты и партнеры из YouTube». Но для начала да, хочу спросить вас, как вы считаете, почему большое количество людей, приходя в сетевой бизнес, тратят свое время на спам и создание 1500 страниц, тратят еще не заработанные деньги на рекламу, а потом говорят, что это все лохотрон, и тем, кто зарабатывает большие деньги, просто повезло. Делитесь своим мнением на этот счет, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Мне будет очень-очень интересно почитать. В предыдущем видео мы поговорили с вами о пути решения входящих встреч и продаж но у каждого да из этого пути есть как плюсы так и минусы и если а, выбираем путь бесплатные видео и вебинары на youtube то естественно из плюсов это очевидный до да, плюс то что это бесплатно минус это информации много разной и в разброс но когда возникают да, вопросы что же делать кому их задавать как систематизировать все эти бесплатные знания? То есть знаний вагон, да, а с чего начать, не знаю. Следующий путь это курс по автоматизации бизнеса. Я покупала курс где-то два года назад за 14 тысяч рублей. Окей, okay, настроила я воронку, да, которая все за меня сделает, презентацию и подключение. А где же брать этих людей, которые придут на эту воронку? Опять же рассылка спама, лозунги о том, что какая классная компания с супер инструментом автоматизации. И третий путь это, конечно же, большая игра в МЛМ, которой цена 25 тысяч рублей. Там я определила правильно свою целевую аудиторию, настроила входящие заявки, научилась проводить встречи, научилась а, закрывать сделки, научилась, да, и создала, конечно же, несколько лит магнитов, а, марафон запустила. И на протяжении двух месяцев я получала обратную связь от кураторов и разбор самого Артема Нестеренко. Но когда программа да, закончилась, я, конечно же, осталась наедине с собой, что же дальше делать, кому опять задавать вопросы, от кого получать обратную связь. И я не знала, да, и было еще, конечно же, много обучений, видеосъемки по и ведению youtube канала и личный бренд и пройдя вот этот вот весь путь я заплатила больше где-то 200 тысяч рублей но я конечно же научилась да, правильно коммуницировать продавать не продавая мои клиенты на 14 день сейчас получают входящие заявки и если вы узнали себя и хотите получить комфортное решение так как очень многие из вас мне пишут в директ, в инстаграм и спрашивают, да, что же нужно делать, чтобы да, были продажи и входящие. Я выделила для вас два часа времени в неделю и готова. Тем, кто будет писать в понедельник четырем людям, мне в директ провести бесплатную консультацию по 30 минут где мы вместе да, определим ваши сильные стороны, с помощью которых как раз-таки да, закроем раз и навсегда вопрос, где брать людей в первую линию в вашем онлайн бизнесе. А если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в новых выпусках. Также хочу напомнить, что видео выходят на моем канале каждую неделю, понедельник, среда, пятница. И у меня еще есть телеграм-канал по бизнесу. Переходите по ссылке в шапке, по ссылке в описании. И до встречи в новых видео. Пока-пока!